Всем привет и добро пожаловать в Компьютерную грамоту! С вами Михаил и сегодня мы поговорим о том, как настроить сбор почты со множества электронных адресов в один общий аккаунт. Рассмотрим эту опцию на примере сервиса Google. Для этого в интерфейсе почты Gmail идем в настройки и выбираем пункт «Аккаунты и импорт». Здесь будут отображаться все добавленные аккаунты с различных почтовых серверов. Здесь их можно добавлять, удалять и редактировать. Для добавления сбора почты с другого почтового ящика нажимаем ссылку «Импортировать почту и контакты». В появившемся окне вводим адрес электронной почты и нажимаем кнопку «Продолжить». Далее потребуется ввести пароль от указанной почты. Если данные введены верно, то система предложит начать импорт писем на текущий адрес Gmail. По завершению процедуры на вкладке «Настроек аккаунт и импорт» появится строчка с записью добавленного почтового адреса. Также через интерфейс Gmail будет возможность отправлять почту от имени аккаунта, заведенного на другом почтовом сервисе, будь то Яндекс, Mail.ru или другие. При этом вы можете любой из добавленных адресов использовать по умолчанию для отправки новых писем через интерфейс Gmail. Для этого используйте одноименную кнопку в графе «Отправлять письма как». Кроме того, нажав в этой области кнопку «Изменить» напротив соответствующего адреса, можно настроить конкретное имя, которое будет указываться в графе «От кого при отправке писем». Это значение может быть разным для разных почтовых аккаунтов. При смене имени потребуется еще раз ввести пароль от соответствующей почты. Чуть ниже в области «При ответе на сообщение» можно выбрать значение «Отвечать с адреса, на который отправлено письмо», чтобы по умолчанию ответы на все письма не велись с аккаунта Gmail. Если после подключения дополнительного почтового ящика в папке входящей не появились соответствующие письма, не отчаивайтесь, система уведомляет, что прежде чем сообщения станут доступны, может пройти несколько часов. Если вы хотите добавить сбор почты из других почтовых адресов, то снова нажмите кнопку «Импортировать с другого адреса» и проделайте все те же шаги, что и раньше. Каких-то ограничений на количество подключаемых адресов нет. Таким образом, на одном почтовом аккаунте Gmail есть возможность собирать всю вашу почтовую корреспонденцию с самых разных адресов, а также отвечать на нее. Это экономит массу времени, позволяет не пропустить письма на тех ящиках, куда вы до этого заходили крайне редко. Если остались вопросы, оставляйте их в комментариях или пишите нам в социальных сетях. Также не забудьте отметить видео, как понравившееся, если оно было полезно, и подписывайтесь на канал компьютерной грамоты в YouTube. С вами был Михаил. Всего вам доброго!